За последний год я написал несколько сотен разгромных статей и разоблачающих видео на самые разные лохотроны и пирамиды, которые высасывают деньги из доверчивых и неопытных пользователей. Думаю, многие из вас меня и так хорошо знают, но для тех, кто услышал обо мне впервые, представлюсь. Меня зовут Сергей Самойлов. Я действующий журналист и по совместительству пишу статьи на различных сайтах, посвященных онлайн-заработку. Сайтов пишущих про лохотроны, пруд-пруди. А где найти сайты с действительно работающими схемами и сервисами, которые действительно платят? Вы же эксперт. Подскажите простым людям. Вот именно такое сообщение я получил от одного из своих читателей пару недель назад и решил сделать серию видео о проектах, на которых люди действительно зарабатывают. Я нашел несколько сервисов, которые действительно работают и выплачивают средства пользователям, но среди всех выделяется проект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 Тут вас сразу ожидает бонус в виде подарочного хэша. Поясню. Те, кто заработали в проекте более 30 тысяч рублей, имеют возможность выдавать пригласительные ссылки с бонусными хэшами. Раз у меня есть такая возможность, то я решил с вами поделиться. В общем, регистрация простая. Придумываем логин. Это может быть ваше имя или электронная почта. Я укажу свою почту. Придумываем пароль.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 Методом научного тыка и проконсультировавшись с другими пользователями платформы, я вычислил следующее. В большинстве своем купленный хэш приносит больше своего номинала. Соотношение примерно 80 на 20%. процентов. Самые дешевые хэши работают примерно 50 на 50. То есть, купив хэш за 600 рублей, вы можете получить как 300 рублей, так и 2-3 тысячи. Хэши стоимостью более 1000 рублей почти в 100% случаях приносят больше своего номинала. Кстати, такие позиции отмечены специальным значком, плюсиком. Я стараюсь покупать такие хэши, если они есть в наличии. Иногда в магазине появляются редкие хэши, стоят они дороже, но они того стоят. Все, кому довелось их купить, пишут, что меньше 10 тысяч они за раз не приносят. Мне такие варианты, увы, не попадались.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 И нажимаем оплатить. Ввожу данные карты, номер, имя как на карте, срок действия и код с обратной стороны карты. Эти данные я, разумеется, замажу. Ввожу СМС-код для подтверждения платежа. И жму на подтверждение оплаты. Вот наш оплаченный хэш. Копировать не нужно. Просто жмем на активировать хэш. Происходит уже знакомая нам операция. В данный момент хэш как бы распаковывается. Сейчас я немного ускорю видео, чтобы вы долго не ждали. Началось начисление. Отлично, начислено 4822 рубля. Согласитесь, не дурно так. На балансе 5460 рублей. Эту сумму я уже могу вывести, но хочу купить еще один хэш, для того, чтобы продолжить эксперимент. Перехожу уже в знакомый раздел. Давайте я куплю самый дешевый из доступных хэшей. Он может принести до 4000 рублей, но обычно они приносят меньше. Нажимаю на «Купить».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 Активируем. Ждем с активации. Хотелось бы больше номинала получить. Начисление пошло. 437 рублей бывает и такое но нужно пробовать разные хэши брать иногда и дешевый может выстрелить как надо но обычно они хуже результаты показывают но я это уже говорил кстати чуть не забыл лучше больше пяти хэшей в сутки не покупать лично у меня шестой и последующие хэши только в минус шли видимо это специально сделано чтобы с особо жадных спесь поубавить повторю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 Получилось 418 тысяч 11 рублей. Все верно? Верно. Кстати, а вот и вчерашняя выплата от Эвахэш. Почти 11 тысяч рублей. В заключение хотелось попросить вас присылать мне проекты, которые вам кажутся рабочими. А я постараюсь сделать на них новые обзоры. Также я добавил блок комментариев на эту страницу. Пишите свои результаты и название хэшей, которые вы купили с указанием суммы, которую вы с него получили. Это поможет новым участникам сориентироваться, какие хэши лучше покупать. Вместе мы сила! Удачи и до скорых встреч!